Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня я вам расскажу про подбор турбодефлекторов. Рассмотрим также подбор дефлекторов на многоквартирные жилые дома, потому что много людей звонят, жалуются, что у них там на последних этажах, на пятых, девятых и даже пятнадцатых, шестнадцатых, возникают проблемы с обратной тягой. Чтобы подобрать дефлектор на многоквартирный жилой дом, нам нужно знать, сколько квартир приходится на, на одну вентиляционную шахту, размеры этой вентиляционной шахты, ну и скорость среднюю по региону, скорость ветра. Допустим, у нас на одну вентиляционную шахту с этажа выходит по две квартиры. Дом у нас пусть будет 9 этажный. То есть на одну инфляционную шахту у нас приходится 18 квартир. С одной квартиры нужно вытягивать где-то порядка 150 кубов воздуха в час. Это 100 кубов в кухне и 50 кубов в сану. Вот. Таким образом у нас получается 150 кубов с одной, с одной квартиры нужно вытягивать. У нас их 18 квартир. То есть мы 18 умножаем на 150 и у нас получается 2700. Нам нужно вытягивать в час. А размер традиционный шахты мы возьмем 1000 на 1800. Нам нужно обеспечить вытяжку 2700 кубов воздуха в час. Для этого... Нам нужно знать среднюю скорость ветра по региону. Я возьму также наши «Боксары». У нас средняя скорость 4,5 метра в секунду. И при данной скорости ветра нам подойдут дефлекторы диаметром 600 миллиметров. Там будет даже с запасом не 2700, где-то порядка 4000 кубов воздуха в час они будут вытягивать, что для нас хорошо. Поскольку вентканалы у нас длинные, дом 9 это все нужно нивелировать мощностью дефлектора. Соответственно, мы подбираем дефлектор помощнее, как я до этого уже говорил, и обеспечиваем вытяжку 4000 кубов воздуха в час. Это мы ставим турбодефлектор диаметром 600 мм. Каждый там, каждый фильтр будет ценуть где-то 2000-2200 ну, в час. Соответственно, у нас получится 400-400 кубов в час. Мы обеспечиваем в таком объеме вентиляцию с одной вентиляционной шахтой. Это позволит обеспечить нормальную тягу в вентоканалах и предотвратит обратную тягу на крайних этажах. Ну, таким образом подбираются дефлекторы на многоквартирные жилые дома. Если у вас какие-то вопросы возникли по подбору турбодефлекторов, обращайтесь к нашим менеджерам. Они вам помогут с подбором турбодефлекторов и всю эту работу сделают за вас.